Тема нашей беседы Европа-Россия. И слово Европа я не зря поставил в начале, потому что сегодня мой собеседник, Евгений Кудряц из Европы, и он расскажет о своем взгляде на взаимоотношения Европы и России. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте, Ара. Евгений, вот, находясь в Европе, как вы думаете, Европа это. Цельный организм, как политический, так и социальный, так и экономический, или все-таки это не цельный организм? Ну, вы знаете, если рассматривать ваш вопрос в рамках Евросоюза, то, конечно, есть так называемые тяжеловесы, такие как Германия, такие как Франция, есть более молодые, страны Евросоюза, такие, например, как Польша и так далее. Поэтому говорить о том, что они находятся в том же положении, что и Германии, не приходится, потому что, как вы знаете, прекрасно Германия находится в авангарде. Это самая сильная экономика Европы, и э, вот такое сравнение даже было бы не совсем корректно вот, в, в плане экономики и в плане э, политического влияния. Так что, отвечая на ваш вопрос, я могу сказать, что э, все-таки э, Западная Европа неоднородна вот в таком контексте. Что касается э, консолидированной позиции э, по отношению к России, то здесь э, никаких больших противоречий я э, не наблюдаю, потому что э, мы видим, вот особенно последний год стал таким очень напряженным, и это напряжение сохраняется до сегодняшнего дня. И здесь нет никаких вот таких вот острых противоречий. И вот в России любят говорить о том, что Евросоюз, чуть ли не доживает последние дни, что там полно противоречий и так далее. Я хочу вас обнадежить, что эти слухи, как говорил Марк Твен, сильно преувеличены, но мы, может быть, о Евросоюзе поговорим еще чуть позже. Ну, спасибо, Евгений, за ответ такой. Как раз я и спрошу вас о Евросоюзе. Как вы предполагаете, какова судьба Евросоюза? Но я, опять же, повторюсь, я не вижу никаких причин для того, чтобы с Евросоюзом происходили какие-то изменения, прежде всего в худшую сторону. Наоборот, вот он консолидировался, объединился, можно сказать, против России. Единственное, что, конечно... Нужно обязательно отметить, это выход Великобритании из Евросоюза, так называемый Брексит. Об этом много говорили, говорят и может будут говорить. Но мне кажется, что это незначительное такое событие, несмотря на то, что это серьезное, конечно, испытание. Но я считаю, что это больше даже не для Евросоюза испытание, а для самой Великобритании. И вы, если вспомните голосование. По этому вопросу то там практически разделились голоса поровну, по-моему, на два процента или насколько это было отличие голосов за и против. И мне кажется, что вот такие вот судьбоносные решения нужно принимать все-таки не народу, а правительству или высшим должностным лицам, потому что э, все-таки, когда речь идет о таких вот вещах, э, перекладывать э, ответственность на сам народ как-то не совсем, мне кажется, правильно, потому что, хотя это высшая форма демократии, референдум, это все понятно, но в данном случае, мне кажется, здесь вот именно опыт показывает, что когда э, нет общего какого-то знаменателя, когда э, люди расколоты, по сути, на два лагеря, то здесь ни о каком консенсусе говорить не приходится. И что касается Евросоюза, то здесь я вижу, это очень хорошая модель, и вот, к сожалению, такая организация, как СНГ, вы знаете, да, Содружество независимых государств, которая превратилась в какую-то формальную совершенно такую организацию, и она не несет той функции, для которой она, собственно, была создана в 1991 году, и э, мне кажется, что... Э... Существование ее, как я уже сказал, носит формальный характер и э, даже, ну, не стоит сравнивать ее с Евросоюзом, хотя по, по задумке это было именно то, э, ради чего это все создавалось, э, чтобы решать какие-то межправительственные какие-то вещи, э, создавать какие-то общие, то есть решать общие проблемы и, и так далее. Но я вот вижу, в последнее время это просто превратилось в какую-то такую рутинную вещь. И хотя происходят какие-то заседания, вот совсем недавно, насколько я помню, в декабре в Санкт-Петербурге была очередная встреча. Но, насколько я знаю, не было принято никаких решений. Это только вот такая вот встреча, поставить галочку, разойтись и пойти дальше. Что касается Евросоюза, то он, естественно, это живая такая, живой организм, это организация... Она тоже оказалась перед вызовом в связи с коронавирусом. Я считаю, что здесь Евросоюз не очень себя хорошо показал именно вот в консолидированной такой части. Все оказались один на один с этой бедой. И какая-то была растерянность, особенно в первое время. Мне кажется, здесь нужно было принимать какие-то общие решения, а не так, как... Получилось, что каждая страна, как я уже сказал, оказалась один на один с коронавирусом. Нужно было принимать общее какое-то совместное решение. Спасибо, Евгений, за ответ. У меня такой, очень, возможно, покажется странный вопрос. Почему европейцы не переезжают жить в Россию не так активно, как, скажем, в XIX веке, в 18 веке? Ну, может быть, мой ответ вам покажется немножко обидным, но э, вот если мы будем говорить э, правдиво и смотреть правде в глаза, просто э, Россия на сегодняшний день не привлекательна для европейцев, потому что уровень э, развития, я имею в виду, прежде всего, экономический, вот я недавно смотрел таблицу, э, Россия находится на 67-м месте по уровню жизни. Вот когда Россия э, хотя бы войдет в первую десятку, ну, давайте в 20, да, и будет где-нибудь на 20 месте, тогда, может быть, ваш вопрос будет более актуальным. На сегодняшний день Россия не представляет большого интереса для европейцев. Кроме того, еще нужно говорить о так называемом менталитете российском. Он очень отличается от западного. Вот Я живу в Германии уже больше 20 лет, в этом году исполнится 25, такой вот юбилей. И я наблюдаю немцев, это совершенно такой, вообще европейцы, и в частности немцы, очень прагматичные люди. Они не склонны вот таких вот сантиментов, как русский, ну русские я имею в виду не национальность, я имею в виду русские в более широком значении этого слова, в кавычках русский. русские скажем так, русскоязычные. И немцы очень прагматичны. Россияне или русские более эмоциональны. И они более... Вот это даже выражается вот сейчас в этом политическом кризисе. Мы видим да, уже обмен репликами с двух сторон и со стороны вашего Лаврова и так далее. То есть эмоции зашкаливают, а политика предполагает больше прагматизма, больше компромиссов и так далее. И э, вот рус... потом еще вот известная это русская авось, да, думает, авось пронесет, авось, что-то получится. Э, как там кто-то говорил из велики Главное вязаться, по-моему, Ленин говорил, вязаться, а там посмотрим. Э, вот на Западе так не принято. На, на Западе все просчитывают на несколько шагов вперед, а они делают сначала, а думают потом. Для русских это... Э, Свойственно так, да, сначала сделать, а потом подумать и сказать, ой, извините, мы, мы собственно, не это совсем имели в виду. Так что еще в ментальном плане Россия очень такая страна для европейцев э, загадочная. И э, еще вот я хочу повториться что, к сожалению, вот недавно, можно было сказать, юбилей был да, 30 лет вот этим новым странам СНГ, и в частности России. Вот за 30 лет ничего такого особенного России сделать не удалось. И вот все, на чем строится сегодняшняя диалоги, это вот так называемые эти духовные скрепы, они все уходят в историю, это... Великая Отечественная война, это полет Гагарина, это еще какие-то победы, но это все победы прошлых лет. Вот что-то нового и что-то такого принципиального в развитии не наблюдается. Я стараюсь быть объективным. Это не то, что я хочу там очернить Россию, но это действительно объективно так за последнее время никаких вот таких прорывов нет. Ну, вот можно только вспомнить полет в космос. В прошлом году, когда летала Юля Пересильд, вот, и это, это, это был какой-то вот такой вот, можно сказать, вызов какой-то. Но это, это очень, так сказать, мелко на общем уровне. Евгений, вы как независимый журналист и человек, живущий в Европе, общавшись со своими коллегами, с политическими экспертами, как можете сказать, что... Вот, что вам говорят ваши коллеги и те люди с кем вы общаетесь россия для европы кто враг политический конкурент экономический конкурент как они видят европу как, вы видите как, как они видят россию я, да. я понял но вы знаете отношение изменилось и это отношение изменилось после 2007 года знаменитой мюнхенской речи Владимира Путина, где он сказал, что нужно, нужен биполярный мир, то есть чтобы не только Америка командовала парадом. И вот тогда впервые была озвучена вот эта так называемая доктрина. И вот с тех пор отношение к России сильно изменилось, причем в худшую сторону, особенно после 2014 года события на Юго-Востоке, Крым и так далее. Поэтому сейчас Россию рассматривают больше как ну, враг это очень жестко, но так скажем, идеологического соперника. И самое интересное, что вот я сегодня говорил, что 30 лет прошло со дня развала или распада Советского Союза, но современная Россия во многом дублирует и копирует политику Советского Союза, прежде всего во, внешне, во внешних контурах. И мы это видим по той же Сирии, мы видим по другим странам. И вот эта политика вызывает здесь очень много опасений. Вот я уже сегодня говорил об обострении, связанном с Украиной. И здесь это вызывает очень много вопросов, и действительно возникают реальные опасения, что Россия может напасть на Украину. Это уже тут говорят в полный голос, это какие-то там куларные разговоры, какие-то шепот и так далее. И, к сожалению, градус настолько накалился, и мы видим, что Россия идет во банк. То есть, вот я уже говорил, что дипломатия подразумевает какую-то тонкость и ювелирную работу. А Россия действует, извините, топорно и грубо. И вместо того, чтобы повышать градус дискуссии, она сразу идет с козырей. Она сразу говорит, все или ничего. То есть, это очень опасная такая игра. Вот если провести аналогию с, как с теми же играми в карты, да, если вот сразу ставить завышать ставки, повышать, вернее, даже не повышать, а сразу ставить высокую какую-то карту, туза, например, козырного, да? вот. или, например, если это мы говорим о казино, ставить какие-то большие суммы на одну, ту, одну цифру, не на несколько. Вот. вот Россия в данном случае очень рискует, и она может проиграть именно в связи с тем, что она себе не оставляет никакого выбора. Она не, не понимает, что э, нужен какой-то маневр, нужны какие-то э, отступления, нужны какой-то компромисс. Здесь Россия действует очень жестко и вот в таком, я бы сказал, советском стиле без малейших каких-то колебаний говорит, вот мы говорим так и больше мы ничего слышать не хотим. И это, мне кажется, это неправильный путь, потому что он не предполагает какого-то отступления, даже шага назад. Понимаете? И получается вот такая вот ситуация, когда Россия уже сделала замах Ей говорят, нет, ребята, вы извините, вы э, нарушаете все международные правила игры. Россия говорит, ах так, значит, мы будем действовать по-другому. И уже у, ни у кого нет сомнений, что э, Россия э, может нанести, э, как она говорит, военно-технический удар. Евгений, Российская империя а после Советский Союз э, имел под своим под влиянием, имел влияние на Восточную Европу. И вот эти страны Восточной Европы, Польша, Венгрия, Румыния, Прибалтика, та же Украина, которую тоже можно отнести к Восточной Европе, всегда были под влиянием, сперва Российской империи, потом Советского Союза. допускаете ли вы, что Россия снова вернет себе влияние над этими территориями? Ну, вот я хотел бы процитировать несколько высказываний российских политиков, которые прозвучали в последнее время. Сначала депутат Государственной Думы Евгений Федоров сказал, что Россия хочет вернуть Советский Союз. А через некоторое время тоже депутат Государственной Думы Петр Толстой сказал, что Россия хотела бы вернуть, вернуть Российскую империю. Правда, потом он сказал, что это была вроде шутка, но мы знаем, что в каждой шутке есть элементы правды. Что касается... Российской империи и Советского Союза. Очень такой интересный факт, который, может быть, не все знают и не обращают внимания. Вот когда были поправки введены к Конституции, там в преамбуле говорится, что современная Россия одновременно является наследником и Российской империи, и Советского Союза. Для меня это какой-то парадокс, который я не могу объяснить, потому что мы знаем, что Советский Союз был образован вопреки Российской империи, и даже советская власть сказала, что мы не будем отвечать за долги царской России, ничего мы выплачивать не будем, то есть мы к Российской империи не имеем никакого отношения, мы наш новый мир построим. И вот это соединение двух несоединимых частей для меня, честно говоря, необъяснимо, потому что можно быть или наследницей царской России, или Советского Союза более логично Советского Союза, тем более что, как я уже сказал, что Россия во многом дублирует Советский Союз, несмотря на другую, может быть, немного идеологию, не советскую, не марксистскую, но во многом здесь идет повторение. Так что здесь можно говорить о том, что все-таки ближе советская идеология, чем российской империи, Но сам посыл по поводу возвращения территории говорит о том, что у России есть вот эти имперские амбиции. Но возвращаясь к Украине, о которой мы сегодня немного говорили, я считаю, что Украина для России потеряна на долгие годы в связи с тем, о чем я говорил, 2014 год, Крым, Донбасс и так далее. Тем более, что в украинской конституции уже черным по белому написано, что Украина выбирает западноевропейский курс, и это говорит о том, что от России она дистанцируется. Что касается бывших соц. стран. Вы прекрасно помните, как в 90-е годы был разрушен Варшавский договор, который был противодействием НАТО. И когда был Варшавский договор, туда входили все соцстраны. Но после распада Советского Союза они туда, извините, побежали, сверкая пятками. Это говорит о том, что вот когда Советский Союз существовал, он держал их, мягко говоря, так в южовых рукавицах. Как только хватка ослабла, они сразу оттуда ушли, и вы знаете, что отношения с бывшими соцстранами не очень хорошие, это мягко говоря. И мне кажется, что в этой связи, о чем я сейчас сказал, мыслить о том, что Россия объединит даже бывшие Советские Республики, не говоря уже о соцстранах и о той же Прибалтике, а Прибалтике можно забыть надолго. Вот. Мне кажется, это несуществимо и даже если вспомнить республики Средней Азии, то, несмотря на вот то, что произошло недавно в Казахстане, и о том, что есть вот АДКБ. Влияние России не такое, не такое великое на эти страны. И мне кажется, что сейчас даже это рано вообще даже ставить этот вопрос и говорить о том, что Россия может объединить какие-то территории. И о чем я говорил вначале, что Россия слишком слаба экономически, чтобы задавать вообще какую-то повестку дня. И поэтому, когда она хочет говорить, с Америкой и Западом на равных, это выглядит немножко странно, потому что, как я уже сказал, что экономически Россия, к сожалению, сейчас очень э, находится в таком э, слабом э, положении. Вот когда она будет сильнее, тогда, может быть, что-то и можно будет говорить. На сегодняшний день э, этот вопрос, мне кажется, вообще не актуален. Евгений, ну, в вашем ответе... Звучали такие слова, как «Россия может надолго забыть об Украине надолго забыть о Прибалтике». Ну, я бы хотел уточнить, что надолго – это не значит навсегда. У долга есть какая-то граница времени. Ну, вы а... знаете, хорошо, я, я немножко уточню. Что касается Абекарь. Украины, да, с, Укра... с Украиной, вот, это такая больная тема для России, в частности для... Владимира Путина, он недавно написал статью, где он писал, что это один и тот же народ. Для меня, я просто житель бывшей Украины и гражданин Украины до сих пор, для меня это звучит как-то ну как бы помягче сказать странно и удивительно, потому что это все равно, что говорит, что испанский язык и итальянский это один и тот же язык. Да, они похожи, это одна языковая группа, но и там даже одинаково там Грация, тут Грация, спасибо. Да, но это разные языки. И то же самое, что украинский язык это отдельный язык, он из одной группы, никто не говорит, что это какая-то другая группа. Да, это одна группа, русский язык, украинский и белорусский, но это отдельный язык. Так же, как и украинский народ, это отдельный народ. И украинское государство, это отдельное государство. Но современное российское руководство понимает это только теоретически, а практически оно считает, что Украина должна подчиняться России. И когда Украиной руководил президент Янукович, он в принципе, был очень удобный для России. Он был, можно сказать, пророссийским даже президентом, как это ни странно прозвучит, но он действительно очень устраивал Россию. И Россия мечтает сейчас, чтобы в будущем был такой же вот второй Янукович, который бы просто исполнял какие-то инструкции Кремля. Вот так вот Россия мыслит, к сожалению. Но, Поезд ушел. Теперь по поводу Прибалтики. С Прибалтикой вообще отдельная история, потому что мы знаем, что перед Второй мировой войной она была присоединена без всяких, так сказать, законных каких-то оснований, то есть это не было там проведено никакого референдума, это все было захвачено, так скажем. Но там был сговор, это, это не будем сейчас углубляться. И по сравнению с другими бывшими, бывшими советскими республиками, там прошло слишком мало времени с момента присоединения, ну так я скажу в кавычках, присоединения или аншлюса. И Прошло не так много времени, и э, я думаю, что из поколения в поколение передавались вот эти, э, так скажем... История о, о том, как это было все сделано. И поэтому в 90-м году Прибалтика, по-моему, первая из всех бывших, бывших республик Советского Союза, отделилась и взяла курс на Запад. Поэтому о а Прибалтике, мне кажется, можно забыть навсегда. Что касается Украины, то я не был столь категоричным, но должно пройти, смениться несколько поколений, должна закончиться вот эта донбасская история каким-то образом. Потому что это мне напоминает Приднестровье, где больше 20 лет это идет вот этот скрытый конфликт тлеющий. Вот Тогда должно смениться два или три или четыре поколения. Тогда можно о чем-то говорить. Конечно, какие-то отношения должны быть среди разных идеологий. Что касается Украины, то в ближайшем будущем она не будет с Россией находиться, скажем так, в дружеских отношениях, это все равно будет конфронтация, связанная с событиями 2014 года, о чем я уже говорил ранее. Евгений, мы упоминали о СНГ. Но СНГ – это такой клуб бывших советских республик. Неизбежно какие-то страны будут все равно от него отходить. И такая мертвая организация создана непонятно. Ну, оно понятно, зачем создана было в период первых годов получении зависимости всех, всеми республиками. Но сейчас есть другая организация, Евразес. Как Европе видит роль и вектор развития Еврозес? Запускает, что Евразес пустит свои корни в Европе? Ну, конечно, об этом можно говорить, о Евразес, но... Мы уже с вами в начале нашей беседы говорили о Евросоюзе, это более такая старая организация. И, естественно, никто никого насильно не держит. И вот мы уже сегодня вспоминали с вами, вернее, вспоминал выход Великобритании из Евросоюза. В принципе, он, он стал очень таким дорогим для Великобритании, потому что э, и в финансовом плане, и, можно сказать, в моральном тоже это было э, тяжело. Но, тем не менее... Э, это, как у нас говорили, колхоз – дело добровольное, да? Хотя это сороднее говорили. Но что касается Евросоюза, выхода из него никто, никого здесь насильно не держит. Я уже говорил, что, например, та же Польша иногда себе позволяет какие-то там выпады и так далее. Но это болезнь роста, я считаю. Что касается Еврозеса, то... В принципе, он может разрастаться, он может как-то увеличивать количество членов, но я не думаю, что он будет каким-то серьезным конкурентом Евросоюза. Вот возвращаясь к СНГ, я считаю, что действительно не был учтен опыт И э, то, что предполагалось, то, что задумывалось, это действительно задумывалось не как клуб, как вы сказали, бывших советских республик, это задумывалось как организация, которая будет решать прежде всего экономические проблемы э, той же таможни, и товарооборота и так далее. Но постепенно почему-то все действительно сошло на нет и превратилось в клуб такой вот формальный. Для меня это тоже большая загадка, то, что откололись от нее э, республики, та же Украина и Грузия, это понятно. Понятно, с чем, даже не нужно объяснять почему. Но другие страны там находятся совершенно формально, и она действительно не выполняет те функции, ради которых она создавалась. И это, честно говоря, печально, потому что потенциал был большой. Вот. Но с другой стороны, когда вы, если вспомните, 91 год, сначала три действительно бывшие советские республики, славянские, Украина, Россия, и Белоруссия заключили этот договор, и вначале он действительно был как вот такой вот славянский союз. Потом туда начали присоединяться другие страны и республики, и он разросся и стал такой вот бюрократической машиной. Хотя вот в Евросоюзе тоже большое количество, около 30 стран, так что дело не в количестве, а в качестве. И я думаю, что время просто ушло, СНГ... И, к сожалению, нужно констатировать, что касается Евразийца, у него больше перспектив, и есть, есть какой-то потенциал. Но, как я уже сказал, для Евросоюза это не конкурент. Евгений, мы последний вопрос о Польше. Многие видят Польшу как будущего лидера Европы, потому что она не допускает в себе мигрантов, а мигранты делают государство и экономику и политику и боеспособность государства такой пористой. Как вы видите будущую роль Польши в Европе? Ну я уже сегодня немножко говорил о Польше в двух словах. Я пока не вижу у Польши большого очень потенциала для того, чтобы как-то конкурировать с той же Германией, Францией и другими вот странами тяжеловесами, потому что Польша тоже молодая страна, я имею в виду после 1991 года, после того, как она отказалась от социалистического пути развития, перешла на капиталистические рейсы и тоже вошла в Евросоюз. В экономическом плане, конечно, ей трудно тягаться вот с, с такими тяжеловесами, как Германия. Но потенциал есть, и в будущем она, может быть, сможет претендовать на какие-то лидирующие, роли, Но это э, дело далекой перспективы. Мне кажется, в ближайшем будущем, в обозримом э, пока нет таких вот причин для того, чтобы сказать, что Польша действительно может сделать какой-то такой вот рывок и э, войти, э, я не знаю, там в тройку или пятерку лидеров. Я пока не вижу для этого никаких таких вот даже предпосылок, но потенциал опять же есть. Потому что мы понимаем, что государство развивается, и поэтому я не удивлюсь, если там через 20 или 30 лет Польша будет уже где-то вот в первой там, десятке или пятерке, не знаю, может даже тройке. Но пока, пока на сегодняшний день это не просматривается. Спасибо, Евгений, за ваше мнение. Напоминаю, что я беседовал с Евгением Кудряцем из Европы, независимым журналистом. И это было мнение независимое.